Так, через несколько минут мы начинаем. А у нас люди уже почти подходят. такое вот у нас помещение для тренинга сегодня. Остальное скоро увидите. Когда у вас у каждого будет по 5 свиданий, вам проблем с девочкой, на как стоять, вы уже можете стоять как угодно. Эта уверенность пройдет именно на внутреннем уже состоянии. И тогда уже совсем не важно, как вы себя позиционируете в пространстве. Но для начала, чтобы вам было проще, мы будем использовать все, чтобы, чтобы ваш телестатизм была как можно больше. первый день нашего тренинга результаты можете посмотреть чуточку позже но в принципе они стандартные почти 80 процентов 70-80 процентов провели свидание вот один из людей который помогал им это сделать да, в дал лайк за Никиту он помог одному из участников провести свидание отправил отправил нужные рекомендации ему для того чтобы он подошел и ушел девочкам свидание а будет ли второй день Вроде не будет, честно скажу, не знаю, потому что времени особо нету на монтаж. Надо же ребятами заниматься. Я Владимир, вот сейчас нахожусь на выполнении заданий первого дня тренинга. Вот уже удалось провести одно свидание. Ребята, все супер, все классно, все возможно, все в наших руках. Всем привет, меня зовут Дима. Сегодня прошел первый день тренинга. Было очень интересно. Сейчас этот я еще пока в процессе выполняю задание. Сегодня мне удалось сделать одно свидание, это было очень круто, даже сам от себя не ожидал. Вот. Еще будет над чем поработать, будет над чем подумать, получил много информации и очень-очень все здорово.